Ну, 你说。 Спасибо, Федор. Лев, я так рада, что мы срезали путь. Несмотря на то, что тут столько демонов, <как> в этом соль. старую гвардию. Федра, да. Говорят, он пытает людей. Давай сейчас не будем об этом. Ладно. А ты кого-нибудь пытала? Нет. Подумай лучше, как нам выбраться. Четвертак. Это четверть чего-то? Что? Можешь снять маску? Спасибо. Больница. Так вот она. Мы дошли. Справились. Видишь, вон там лифт. Да. На нем бы мы и спустились мимо зараженных. Тс, круто, лев. Ты только не рассказывай им, что с нами было, а то Яра будет переживать. Ты хороший брат. Можно тебя спросить? Можно. Ты не жалеешь, что побрел голову? У нас не должно быть сожалений. Лев. Лучше бы я просто убежал. Тогда Яра не пострадала бы из-за меня. Она осталась бы дома, работалась о маме. А ваша мама нуждается в заботе? Она наша мать. Это наш долг. Они тебя убьют. А от меня им нужен только реванш нарды. Какие еще нарды? Зайду через переднюю дверь, заберу все и верну сюда. А ты жди меня тут. Ладно. Треби, черт! надо Открывайте! Привет. Ты что вплавь добиралась? Ха, да лодка накрылась. Я к вам за медикаментами. Айзек распорядился. Так мы к нему это все и повезем? Что ему нужно? Э -э, не могу сказать. Мне дали одно поручение. Мы пакуем и вывозим все припасы. Посмотри, может у кого-нибудь есть. Слушай, она раз здесь? Она вчера сказала, ее отправляют сюда. Только что уехала, но она вернется. Ладно, спасибо. Откуда они берут пополнение? Может ловят всех нарушителей и промывают им мозги. <связь> Если повезет, Шара его первая... Гребаный предатель. Привет! О, Эби, ты слышала про Дэнни? Дошли слухи. Вы ведь не повелись? Нет, еще чего. Хорошо. Вот и молодцы. Ты что, совсем? -то? Привет, Мишка. И тебя сюда пригнали, да? Умничка то наш. Здорово. Обе. Привет. Последняя лодка отчалила. Повторяю, последняя лодка отчалила. Когда ждать следующую? Прием. Вы до сих пор не все разобрали? Ага. Этаж за этажом. Тут еще остались припасы? Конечно. Еще много этажей осталось. Ах, ну удачи. Привет. Эбби, тебя тоже подрядили? Да, рук не хватает. Я пришла за медикаментами. Можешь сказать, где Эбби, здесь? я связался с Айзеком. Он ждет тебя на базе. Да, я с ним поговорю. Поговоришь при встрече. Поедешь со следующей партией. Извини. Ты с ума сошел? Она со вчера в самоволке. Вытяни руки. Ты так плечо себе вывихнешь. Нора. Да. И как ты сумела поссориться с Айзеком? Ну так что, нашла Оуэна? Я говорила с Мэнни. Мне нужны медикаменты. А что с ним случилось? Компартмент-синдром. Предплечье раздроблено. Не ты же будешь его лечить. Мел, у нас мало времени. Боже, почти все припасы уже упаковали и увезли. Что? Мы не зачистили нижние этажи. Там есть медикаменты? Да, наверное, но там те еще дебри. Прорвусь. Попадешься? Ты меня в глаза не видела. Само собой. Ладно, пойдем. Компартмент синдром. Черт. Да. Парню повезло, что его девушка врач. Мэл в порядке? Да. После разговора с Айзеком она ходила как пришибленная. Разговоры с Айзеком. Когда Айзек узнал, что вы покинули базу, он всех нас допросил. Я и от него досталась. Кто-то проговорился? Нет. Нора! Куда это вы идете? За Эби. Лодку можно отправлять. А остались еще коробки на третьем этаже. Сходите сначала за ними. Лодка набита битком. Ну не сидеть же мне тут до вечера. Ладно. Спасибо. Ушли. Ты сама в порядке? Как всегда. Мэнни за тебя страшно волновался. Он знает, что я здесь. Ну, скоро узнаем. И что Оуэн собирается делать без руки? А... Он говорил про санта барбару Он не понимает, что это разводка? Боже, мне так жаль, Мэл. Погоди. Все, пошли. Так, в общем... Боже, мне так жаль, Мал. Да. <coughs> мне тоже. Ну вот, на этих этажах реанимация, травматология и операционные блоки. Идеально. Ты думаешь, почему все это лежит нетронутой? Там был эпицентр эпидемии. Туда свозили первых зараженных, не подумав. Там все заросло к чертям. Зашибись. Как вариант, загляни в скорые, у них может что-то быть. Да будет смерть быстрой. Хм. Увидимся на базе. Надеюсь, скоро. Да. Хирургия, травматология, реанимация. Рискнем. Не так уж все и Плохо. А травматология или хирургия?